Всем привет с вами, спасибо за Фрагбро. И сейчас я покажу, как можно легко получить детали, необходимые для прокачки оружия. Для этого мы заходим в контракты. Вот, здесь сверху вкладочки есть, нажимаем карты. Нажимаем на дьявол в деталях и покупаем этот контракт за 1000 варбаксов вот Потом, соответственно, у вас Сами собой выполняются Вот эти задания Вы получаете, вы получаете Вот эти жетоны, короче И потом э, Вам дают Когда вы набрали 10 таких жетончиков Вам дают э, детали Соответственно, вот с этого контракта 100 штук А вот с этого 150 Вот, тут тоже есть задания Но здесь уже они не немного другие вот но в принципе все равно как бы их можно заморочиться и выполнить а можно вообще вот это вот задание первое дьявол в деталях просто покупать и когда вам приходит уведомление вот здесь вот в сообщениях что э, вы получили детали соответственно покупаете задание заново за 1000 варбаксов и все. И так можно нафармить очень-очень На -очень Вот. Юзайте, подписывайтесь на канал. Всем пока.